Привет, земляне! С вами Брис. И Перпин, и мы пришли с миром. А сегодня мы отвечаем на ваши вопросы про наших персонажей. Эти вопросы вы задавали под постом на ютубе. Но перед началом у нас есть новость. Мы сделали собственный патреон для ваших донатов, для того, чтобы вы могли нас поддержать в наших начинаниях. Поэтому будем очень рады, если вы туда задонатите, чтобы мы могли стать намного лучше. Если там будет много людей, мы там будем устраивать всякие плюшки, типа будем рисовать что-то специальное для донатеров. Но перед тем, как мы приступим к сути ролика, мы бы хотели Выразить огромную благодарность нашему спонсору Международной школе компьютерной графики ArtCraft. Эта дружественная команда профессионалов предлагает разнообразные курсы разных профилей и сфер. Неважно, загорелись ли вы рисованием недавно или уже давно занимаетесь этим, курсы подходят как начинающим художникам, так и профессионалам. Например, курс академического рисунка как раз для новичков и для тех, кто хочет подтянуть художку и заполнить пробелы в знаниях. На нем вас научат таким сложным вещам, как перспектива, объем, грамотная передача текстур, штрих, всем тем аспектам рисования, которые так необходимы любому художнику, вне зависимости от выбранного им пути. Вы научитесь рисованию от наброска и использования карандаша до конструктивного рисунка всего за три месяца. Наверняка у вас возникает вопрос, как так можно быстро научиться основам рисования? Ответ прост, обучение на вашем курсе будет курировать Артем Зигура, художник, профессионал, человек с 15-летним опытом, работы которого пользуются популярности даже у самого Папы Римского. А для тех, кто еще сомневается, хоть Хочет он обучаться или нет, мы оставим ссылку на первый бесплатный урок, пройдя который вы определенно развеете остатки ваших сомнений. Приходите в описание под этим роликом. А, Итак, я знаю, что вы должны начать с вопросов, но я была уверена, что кто-то задаст этот вопрос. Но так получилось, что его никто не задал. Поэтому мне придется его самой себе задать. Я просто хочу объяснить, как так получилось, что меня зовут точно так же, как моего главного персонажа. Когда я создавала паблик, я хотела сделать к нему маскота, и у меня в самый раз был персонаж. И поскольку париться я не очень люблю Я просто взяла себе имя моего персонажа Но теперь это уже не маскот А полноценный персонаж И да, я знаю, что это все еще звучит очень странно Но это, по крайней мере теперь все будут знать Как же так получилось Фух, всё. Я видела то, что задали несколько вопросов Про Фио, про моего маскота Потому что про него вроде как Типа мало информации Фио тоже с недавнего времени только полноценный персонаж Вообще-то до этого он был просто Просто фиолетовым ананасом Я решила, что каждый год я буду Рисовать новую аватарку И в какой-то момент мне начало не хватать того Что там просто ананас И я начала его хуманизировать То есть Фио по сути это хуманизация Фиолетового ананаса Просто он перерос в полноценного персонажа И добавился в комикс Забавный факт что он не имеет ничего общего с, с ананасами Потому что он на самом деле каракатицы. Да кстати Самый популярный вопрос Существуют ли персонажи которые есть только в вашей голове И вы еще не успели их нарисовать Мы не будем отвечать на это развернуто, потому что это будет спойлером Так как у нас у обеих будут комиксы В которых эти персонажи будут фигурировать Поэтому просто ответим Да, конечно же, ведь у нас есть комиксы Кем вы вдохновлялись, когда создавали персонажи? В плане, с кого списаны ваши персонажи? Я могу сказать так и Все мои персонажи имеют частичку меня Кто-то больше, кто-то меньше В некоторых я вложила то, что я хотела бы Например, иметь или то, как я хотела бы себя вести Но у меня не получается Так что, наверное, все все мои персонажи это я <смех> Сколько времени тратит Брис на расчесывание своих волос <смех> Я считаю этот вопрос еще 10 из 10. <смех> Забавно, что люди задумываются об этом Сразу скажу, что сама она их Очень плохо расчесывает Естественно, они просто длинные, пышные И типа ей их тяжело рассчитать Максимум, что она может себе расчесать сама Это кончики И она их обычно только и расчесывает Но если расчесывать по всей длине Она сама физически это сделать не может И ей расчесывает либо ее брат Либо кто-то еще чей имя я не могу назвать да, Ой, да, еще Виола, я забыла про Виолу Она ей тоже помогает Сразу скажу, ей не тяжело В плане, они слишком долго, у нее такие длинные Она просто привыкла Я знаю, что тут где-то есть такой вопрос Типа, почему она их не стрижет Если они ей мешают, да Я скажу, так это тоже спойлер Я не могу ответить Будут ли дети у ваших персонажей в истории? Если да, то сколько? Мальчик или девочка? Кажется, к одной паре персонажей Уже в самом комиксе будет ребенок И даже будет какая-то сюжетная арка Связанная с ним Это, думаю, достаточно точно очевидно, у кого это будет ребенок этот, но я не хочу называть их по именам. Тут очень много этих вопросов. Я не могу выбрать какой-то один, но я очень, очень сильно хочу на это ответить. Короче, блин, чем я вдохновлялась, когда делала персонажей. Короче, блин, вообще капец. У меня было любимое аниме. Вообще для аутфагов никто его из новеньких не знает. Оно очень огромное. Репетитор киллер Реверн. У меня был любимый персонаж. Его зовут Скуала. Это Акула Мечник. То есть вы понимаете, о чем я говорю, да? ты вообще... Ты, у тебя вообще хоть один оригинальный персонаж Есть, не спишь, с кого-то Понимаешь, я подбираю какие-то идеи Которые вот реально западают в душу Но характер вообще другой Там вообще все по-другому Смысл в том, что я вообще обожаю это аниме Обожала раньше, и всю жизнь Хотела себе персонажа, у которого будут Красные глаза, синие волосы И это будет акула, то есть да Маришка мой самый-самый старый персонаж Из всех персонажей, которые дожили до нашего момента, самый старый персонаж это Брис, что логично. У меня на ее создание тогда вдохновила одна художница. И, естественно, я назову ник этого художника просто по одной причине. Он уже давно перестал рисовать. Ее ник Чусан. Может быть, кто-то из олдов ее знает. Я кажусь сюда какие-нибудь из ее артов. И прикол в том, что у нее был свой персонаж парень. И мне этот пацан жесть как нравился. Но она его, короче, шиперила с хацу на Мику. Но у нее был индивидуальный дизайн Мику. А я тогда подумала, блин, какая прикольная баба. Я типа хочу себе что-то такое. Мой персонаж вообще не похож на ее дизайны Мику, да, но скажем так, она была первым вдохновительным, идейным, да, типа вот. Мне стоит в этом признаваться, но я все равно скажу. Короче, самый первый дизайн-приз предполагался, что когда-то через пару лет я буду выглядеть точно так же. Ага, то есть списывать персонажа с себя это не за шквар, а списывать персонажа с, с персонажей других фандомов это нет, за шквар, это, да? это за шквар, это зашквар, я не спорю, но я скажу так, этот дизайн не продернул долго, он пару месяцев прожил, да, я очень сильно начала увлекаться еще больше японии и аниме, я начала изучать стили одежды, и на данный момент тот дизайн, который сейчас у нее есть, скажем так, меня вдохновил на него стиль Харадюку японский. Короче, я бы сказала, что половину моих персонажей вдохновили реальные стили одежды, а не какие-то другие чужие персонажи. Вот, кто у вас самые любимые персонажи у каждого? Среди моих у тебя точно должен быть один любимчик, и я даже примерно догадываюсь, кто это. С твоими персонажами тоже все сложно, потому что я люблю каждого персонажа по-своему. Например, Брис я люблю за то, что она осознает свои ошибки. Через некоторое время. Блейда я люблю за его старательность, за его трудолюбие. Блейза я люблю за его забот. Он милый, как старший брат. Это так М -м -м -м. хорошо. Присыла тоже, ну, за что ее можно не любить. И Виолу я люблю. И Ака, у тебя, все персонажи хорошие. А, это так мило. Но я знаю, что у тебя есть самый любимый. Есть. И это Серега. Серега, брат. Брат. Мне а, интересно, братичка, за что ты его так сильно любишь? Ой, а Только из-за имени русского <с или типа... Нет, он мне, в принципе, нравится как персонаж. Я его не понимаю. То есть, он как человек мне вообще непонятен. И это меня будоражит. Потому что он очень необычный для меня. Я бы в жизни никогда не сделала такого персонажа. Вау, это странно звучит. Переходим ко мне. Естественно, у меня есть любимый персонаж. Это слишком очевидный вопрос. Ладно, это Бриз. Но в целом, если так, смотрите, всех остальных персонажей люблю реально абсолютно одинаково. Мне они все нравятся, потому что я не хочу создавать таких персонажей, которые мне вообще не будут нравиться. Вот, кстати, стоит их персонажей это капец, как сложно, реально Наверное, больше всех мне симпатизирует Маришка по той причине, что Она больше всех похожа на Брис Брис я очень сильно люблю Типа, у нее, конечно же, свой характер Это мы тут рофлим постоянно, что да, наши персонажи Похожи, но типа, сами по себе они разные Ладно, вот вам мем, самый плоский Персонаж моей вселенной, это Рейра По одной причине, она списана с Перпина Перпин плоская, у всех остальных моих персонажей Есть грудь, самый плоский персонаж Моей вселенной, это я, потому что у меня размер АА, то есть С это третий, Б это второй, А это первый, ААА. Я хрен знает какой-то размер. Мы обещали, конечно, не отвечать здесь на вопросы про нас, но поскольку вопрос про просто постоянно спрашивают. Ладно, мы отвлеклись. Так вот, по внешним данным, мне больше нравится Ева, потому что это единственный грудастый персонаж в твоей вселенной. Мне нравится Рахель за ее смиренный, спокойный характер. Она просто милашечка. Мне нравится Рен, потому что это такой длинноволосый мужик. Те живые волосы Марины, которые Марин Не Марины. Те живые волосы Марино имеют какие-либо способности, помимо хранения краткосрочной памяти. Помимо краткосрочной памяти, в них еще находятся кровеносные сосуды. То есть, когда Марино стригает волосы, ее волосы кровоточат. Помимо а этого, и это иногда используется как ресурс, поэтому в лагере, когда она сидела за решетки, ее постоянно брили на лосо. Может ли Евангелина выйти из строя? Может. На демона Рахель не действует церковь, раз она монашка. Нет, не действует. Каким образом такие разные люди, Квелла и Брис, подружились? Естественно, это тоже спойлер, но если коротко противоположности притягиваются, это же логично. Мы вот сидим же с Перпентос. Как Брис в целом относится к Рейли? Она ее, суку, ненавидит, она, она мечтает чтобы просто привязать к шпалам и проехаться по ней поездом раза три-четыре вот я не буду отвечать почему она ее ненавидит это на спойлер перпин не могла бы ты поподробнее рассказать о а Фио. расскажи пожалуйста про внутренних демонов твоих персонажей перпин расскажи пожалуйста перпин сейчас расскажет про внутренних демонов своих персонажей, потому что она нигде это не упоминала и в рисунках я тоже этого не писала внутренние демоны моих персонажей это реальные демоны которые в них вселяются и все они имеют животный вид и в моей Вселенной нет настоящих животных. Это я нигде никогда не упоминала, но в моей Вселенной нету теории эволюции, поэтому все люди там верят, что они произошли от Господа Бога, и им еще более странно видеть, когда люди начинают приобретать животный вид. Это для них сверх дико. И в целом это и есть вся фишка сеттинга. И да, они питаются человечиной, но извините меня, а как еще по-другому? внизу у тебя с такие волосы, или ты их красила? Да, она их красила, ее натуральный цвет волос. Это блонд, она блондинка на самом деле Почему родители отдали Блэйда детский дом? Есть такая противная вещь японии менталитетская Японцы не очень любят иностранцев Тех, которые приезжают к ним жить на постоянной основе Они считают, что иностранцы портят Их культурное наследие, если вы думаете, что я шучу Вы вам достаточно загуглить, это правда Японцы не самая добрая нация, так уж получилось И его мать, она япон Скажем так, переспала С одним иностранцем, и вот получился Родился Блэйд, и проблема в том Что японцы не любят полукровок. Вообще их на дух не переносит. Но если ребенок хотя бы похож на азиата, и он вырос, например, красивым, его будут боготворить, любить все окружающие. Но если он больше похож на иностранца, но видно, что в нем есть какие-то азиатские корни, то этого ребенка будут просто ненавидеть ужасно. Будут булить все бабки во дворе. Блейд он вообще не похож на азиата, но все бабки со двора знали, что он наполовину азиат. За это очень сильно булили его мать. И мать просто, после того, как ее бросил, Отец ушел из их семьи, такая подумала, нахрен мне этот ребенок, он мне портит всю жизнь, и сдала его в детдом. И его забрала семья, друзья ее мужа, то есть отца Блейда. Они все американцы, и они забрали его к себе, потому что он тоже похож на американца. То есть, если не знать, что он азиат, то он вообще на не выглядит как азиат. И он не любит говорить людям, что он на самом деле японец, потому что тогда к нему будет очень плохое отношение. Какие персонажи бисексуальны? Это Брис Вел. Из-за и какой причины Бриз пришлось контактировать с тем парнем, с которым он назывался с детства? Имя не помню. Этого парня зовут Блейд, и это очень короткий ответ на этот. длинный вопрос. Он ее куратор, и он должен контролировать ее посещаемость, ее оценки, ее поведение, потому что у Бриз в ее досье написано большими буквами неадекватное психованное... Были ли раньше отношения у Брис? Были. Насколько я понимаю, они все находятся в одной организации, которая должна спасти мир или что-то такое. Как именно персонажи оказались там? Это очень просто. Марино и Ирен являются создателями этой организации, поэтому они в ней главные. Рахель была нечаянным найденышем. Евангелина прошла по карьерной лестнице. Какие у них отношения друг с другом? Тут тоже все очень просто. Ирен и Марино очень близки. Они являются лучшими друзьями. С Рахель у все хорошие отношения, кроме Евангелины, потому что Евангелина не понимает Рахель, у них очень много конфликтов случается на основе этого, и у Евангелины довольно холодные отношения со всеми, потому что она, в принципе, не особо дружелюбная. Какие главные герои не отношения с семьей? У нее есть старший брат, который заменил и отца, и мать, и вообще всех родственников, вот только можно заменить, и несмотря на это, у нее какие сложные отношения с братом, потому что она очень сильно его любит, а он очень сильно сильно любит ее, то есть максимально сильно. Самая сильная любовь, которую вы можете представить, это она. Но при этом старший брат любит еще свою жену и из-за этого уделяет меньше времени сестре. А сестра с детства привыкла, что брат только сильнее. И она жесть как ревнует его. Вместе ли Брис и Блейд? Нет, они не вместе. Они не пара. Ау. Ой, ребят, вопросов было капец как много. Мы в любом случае просмотрели все. Напоминаем, что у нас теперь есть Патреоны, если вы хотите нам помочь быстрее стримить, чтобы мы могли больше вам рассказывать, больше шутить про бутылки. Да, вы можете закинуть эту денежку. Или же у нас есть донаты в ВК, тоже лову можно. Хочу еще напоследок сказать огромное спасибо тем, кто задавал вопросы в Ютубе. И особенно тем, кто задавал эти вопросы после того, как прочитал всю информацию про наших персонажей. О, о среди да! За ними. Это было так офигенно найти вопросы, такие, которые реально люди прочитали. И ты видел, что они прочитали, и ты такой да! Ура! Подписывайтесь на наш канал, на наши сольные каналы, на наши группы ВКонтакте, на общую группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм и не подписывайтесь на ТикТок. Всем спасибо, всем пока!